Действительно, каждую пятницу у нас выходит видео ТОП-5 горячих объектов с торгов, которые вы можете приобрести прямо сейчас. Это актуальная подборка различных лотов, квартиры, автомобили, земельные участки, нежилые помещения с хорошим дисконтом. Наша команда старается находить самые выгодные объекты, которые вы можете приобрести, написав нам в комментариях под видео, либо оставив заявку на сайте investuprav.ru.